Система нам предлагает заработать от 200 до 777% процентов за 67 часов. Начисление каждые пять минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Статистика компании. Проекту доверяют уже более 15 тысяч человек. Проинвестировано более 223 миллионов рублей. Выплачено более 140 миллионов. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В этом проекте можно зарабатывать абсолютно без вложений, либо иметь дополнительный доход к своей инвестиции. То есть, зарабатывать на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 25 тысяч рублей. Лично я проинвестировала в этот проект более одного миллиона. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 8 миллионов рублей. На балансе у меня 70 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта и создам новый депозит.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 И так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Захожу я на последний тарифный план, то есть 777% за 67 часов, начисление каждые пять минут. Инвестирую я 20 тысяч рублей прибыль, моя составит 155 400 рублей. Каждые пять минут я буду получать по 194 рубля. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. Так что, друзья, не упустите возможность заработать вместе со мной в этом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!